Я являюсь клиентом стоматологической клиники Неумед, потому что выбираю высочайший профессионализм, индивидуальный подход и безупречное качество. Ольга Александровна – мой личный доктор, профессионал высочайшего класса с безупречным эстетическим вкусом. С Неумед – красота моей улыбки в надежных руках.